Ты сразу. А что, а что а она делает? Лапку дарить. Ну-ка, давайте. Сурочка, дай лапочку. Дай мне лапочку, пожалуйста. Лапочку. Ой, молодец, хорошая девочка, Вот так вот. А еще дашь? А еще даст лапочку. А другую дай? Нет, другую дай. Вот эту дай, вот эту дай лапочку. Ааа, кутаку! Дай лапу, друг! И не витаминка, семочка. Ну, дай лапку мой молодец. Дай пять. Дай пять свои. На. А, на, сейчас Ну а теперь нет витаминки. Дай лапку. Дай лапку. Молодец. Девочка хорошая.